слышь, Алёха, mm. давай блогерами станем. Mm. Ну, а что будем видео снимать, бабки рубить с этого? Какая то Литвин, будем пранки делать. Ты же звук они зарабатывают, миллионы получают. сейчас пойду в хм. лужу ёбность лайков соберём пойди не выключай после дождевая прогулочка чек я долбоёб чек блять слушай а в принципе почти не долбоёб пишите в комментарии если я долбоёб был болен. А сейчас ради годного контента вот этот вот чувак перепрыгнет вон ту лужу на одной ноге. блять, с разгона перепрыгнешь ту лужу? Конечно. Для по братски. А ты, Лёша? Конечно. Давай, отойди, Лёша. Главное вовремя моргнуть. Давай, давай, пошел, пошел. Просто. Охереть! Охереть! Это же Дэвид, Дэвид Флэйн, уличная магия! Это же ты! Ты потом обрешь, смонтируй. А я закрыл это его рукой, типа. Ну ладно, похуй, тогда. Все видели уличную магию. Сейчас покажем еще уличную магию. С исчезновением, да, Симыч? видели как у него семечки из руки исчезли? просто пиздец бы семечек спасибо его песенка спета колонки переплыви лужу и получи Перепл... сотку Перепл... Не надо плыть. <смех> так я же уже контент. Угу. Короче. В чем суть данного видосика? Охереть, да, в этом видео есть какая-то суть. И вообще смысл. Я сам в ахуе. Итак, мы будем искать годный контент. Блять, пачка, семечек не то. У есть контент? Блять, не то. есть контент? Блять. кинь камень того чувака. Спросил его, есть контент? Слышь, давай ты, короче, в магазин заходишь и продавщица говоришь Здравствуйте, вы не подскажете, как пройти? Она спросит, куда? А ты, скажешь, ва... а ты скажешь, ваше объятие. Ты уже так да? Нет. Или смотри, смотри, сейчас это, кто-нибудь идет, это такой, девушка, не подскажете путь, она говорит, куда? К вашему сердцу. -то -то. Сейчас найдем на центре, по-любому будет. Ну, по мы сбиваемся с нашего плана. А что было? Мы собирались пойти по А. Кстати, вот этот чувак охеренно фотки делает и монтируя, редактирует их, так что ссылочку на его ВК я оставлю ну, я в описании. Пора, только, сука, оставить Ты что-то зарабатывать деньги не хочешь? Нихуя себе. Реально, вот, охеретительно умеет фотографировать и фотографии делать. У меня в инстаграме, кстати, есть подоб подобные фотки, которые он уже фотографировал и редактировал. Я оставлю ссылку на свой инстаграм И на ВК этого паренька Так что кому надо Пишите ему Цену обговорите Берет он вообще Баснословные копейки просто Зато работу выполняет Просто Просто знаете ну, да, человек. Да, Какую зарплату Вот да, да Нанял Операторов и Монтаж... Видеомонтажёров, блядь. Они уже второй год у меня просят какую-то зарплату. Ребят, не, не знаете, что это такое? Не знаю. Я тут вот вроде говорил, чтобы... Вообще, когда вы устраивались на работу, вы зачем пришли? Работать! Про деньги же мы ничего не говорили. Как ты меня сейчас назвал? Хороший человек? Смотри, смотри, смотри, на, на, на, снимай Я сейчас через лужу через эту перепрыгну Смотри сейчас Вопрос, на, снимай Держи вот так вот он Держишь? Охуенно держи Так охуенно ты не отпустил то Парень просто вот, да Я пониже опусти Да нет я имею, вот так вот Вот просто, вот просто Просто перепрыгнул. Вот просто, вот чисто, да? Видно там, да? Да Всё, смотри. Я ты долбоёб. А я камеру закрыл. Да я же думал, что ты, сука, хочешь сделать так же, как делал я. Подожди, да я насмеюсь, блядь. А меня не обдала. Я тебя закрыл. Спасибо. Все, сейчас, смотри, лужи перепрыгнут. Все, пошел. Ебать, дебил. Блин. Блять, а чё теперь делать? Сука, блять! Скоро едет! Вот, покажи, покажи! Сейчас стеклышко нахуй седит. Пометь его в дурку, пожалуйста. Ой, блять! И батя мокрый, просто вот всё мокто. Да. Блядь. Не дай бог здесь лайка не будет Блин, ребята, не прыгайте в лужу, Батя порезался, видно, не? А, Ни хера, не видно, сука Да вот, порез а Порез же есть, да, хуй Он глубокий просто и тонкий Сука, болит, нахуй, теперь О, я еще мокрый, теперь иду, чмякаю Там еще люди идут Человеки да, соберики потекли. Ч ⁇ пацаны? Будем купаться. Вот она лыжа теплая. Итак, ребята, мы до сих пор в поиске годного карту. Прокатите кто-нибудь на этом и упадите. А не лыжа, что не надо, ты уже прошлый раз покатался. Ты уебался. Мы ски, были не совсем в адекватном состоянии да ну конечно Лимонадок. надо как у меня вау как как пусть как что ли. А кто там как Не знаю. как как как как Ой, посмотри, как там красиво! Кажется, я мокрый. Батя да. а долбоеб. Лайк за, дол за долбоеба. Запомни, пацан, волк не волк, когда он волк. Ты подписан на мой канал? Нет Кирилл Сумеречный Подпишись я сейчас, я сейчас просто, видишь, я мокрый весь И на канале ты увидишь, почему я мокрый Покажи лайк, за А А мы фоткаться Плюс еще один подписчик вот так вот, сука, Ничего. Да я просто завидую, что у тебя девушка есть, сука. Я так рад за тебя, блять. Такая красота деревенская, просто атмосфера, атмосфера деревенских улиц. Вообще после дождя другая атмосфера Другая жизнь, всё, луна там светит не видно, них... Ох, видно, вот она А, куда я сую палец свой Как же оно сложно оказывается Вот она, луна Там машина едет Давайте не будем сходить с дороги шок -контент. Шок -контент. Да, щек-контент <клес> <клес> И куда <-то> сходишь подстать Ну <клес> а давай, расскажи, всем интересно, блядь Блять, И... интересно, у меня ебал разобьется это. А, не, лучше отойди. Да? <смех> ну это баба за рулем. <смех> это женщина, правда. это девочка за рулем. Чутку ей. Я синхуя на руль двумя руками держал, я вообще мог не отходить, я вообще мог блядь, на одной ноге закрытыми глазами стоять, а он даже не, не сбила бы меня. Нихуя, если ты самоуверенный. Не просто самоуверенная, блять, я. так сказал, не самоуверенная, а просто уверенная. Я тебя понял. Когда поверил у людей, да? А поверил я в любовь. Блять, я мокрый Надо домой теперь одеться. Пошли ты меня. Такие тут есть высокая. Пошли ты меня переоденусь. Пожалуйста, пошли. Пошли. Ой! Пошли. Не дойдёт. Ты напоешь нам блять, если ты напоешь нам в дверь, блять, и на на... На Я, по-моему, уже бухой, мне даже пойти надо Напоешь? Нас чаем тогда пошли А нет, у меня нет чая Я почему к тебе их хожу чай пить? Это дядя милиционер был? Увидишь себя на видосе, лайк поставить. По-братски Это же был хороший дядя У меня грязька, а вы даже не сказали ничего. Нихуя себе. Я грязный. Я мокрый. Я долбой. Погнали. Что, контент? Стань на Что делать? Привет. Стой, подожди, давай познакомимся. Короткая история о том, почему у меня нет девушки. Сколько даже собаки убегают. Поим, блять, на перекрестке и не знаем, чем заняться. Mm -hmm. Ты сейчас так целился румяная ближе к дому, пиздосил. Mm -hmm. А по всем этим растянулся, да? Mm -hmm. Я думал, я трасслятся веду.